Всем привет! Я тут заметил, что последнее время я стал меньше уделять времени Ютубу и больше погружаюсь, наверное, как раз в Инстаграм. Все почему? Потому что там, скорее всего, все очень быстренько снял и отправил. Здесь нужно немножко помонтировать. Решил вернуться к вам и рассказать много интересных, полезных вещей, которые в жизни... Происходят, меняются, мы меняемся вместе с этой жизнью. Сейчас на нас напал этот ужасная зараза под названием ковид, дельта, омикрон и так далее. Вот я сейчас недавно совсем переболел опять э, этим омикроном, судя по всему. И заметил, как меняется мой голос, как меняется мой речевой аппарат. Э, какие сложности и трудности возникают. Ну, в первую очередь такое ощущение, как будто бы вот сюда залез какой-то краб. Здесь сидит. И в глотке, и в носу. Насморка вроде бы нет, но нос постоянно заложен. И тут я вспомнил старые добрые лайфхаки, которые помогают избавиться от заложенности носа э, и побороть вот эту вот гнусавость неприятную. Сразу всем скажу. Я знаю, что существуют капли. Я знаю, что есть сосудосужающие препараты. Но проблема в том, что когда ты их используешь, они сужают сосуды, ты вроде бы нормально дышишь, но внутри, особенно в гаймовых пазухах, все остается, чтобы этого все не застаивалось. Нужно это все разминать. Это нужно э, держать тоже в тонусе, чтобы ничего там не оставалось. Это нужно все прочищать. Если использовать, например, соленую воду, морскую воду, это, конечно, полезно, но иногда бывают тоже сложности, особенно с проходимостью, если есть проблемы. У меня такое было, я вроде бы промывал одно время, а потом вот эта вот вода соленая морская, она осталась где-то здесь внутри, в пазухах, и у меня случилось воспаление. Так что я, то есть, чуть ли не довело до гайморита. Так что тоже надо с этим очень-очень осторожно, хорошенько все прочищать. Сразу скажу, если у вас искривленная перегородка, то вряд ли это поможет. Тут уже нужно, ну, поможет избавиться от гнусавости. Тут есть определенные приемы, которые помогают контролировать саму гнусавость и правильно говорить. Окей, okay. построим наше сегодняшнее видео следующим образом. Я сейчас покажу несколько упражнений, очень действенных упражнений, которые помогают прочистить все вот эти вот гаймовые пазухи и держать их в тонусе. И потом покажу, каким образом можно говорить, избегая вот это гнусавое звучание. Потому что у меня, например, в работе, в то время, когда я болел, мне приходилось работать. И я использовал вот эту технику, чтобы хоть как-то меньше было слышно моего носа. Слышно было, да. Но я старался это как-то исправить. Окей. Упражнение, которое помогает продышать правильно нашу, вот эти вот, э, нашу носоглотку. Прочистить и пазуки. Отличное упражнение. Нужно выполнять его стоя. Делайте это со мной. Я уже где-то это показывал на своих курсах, это есть, может быть, даже где-то на видео на ютубе есть, но в общем, в большом длинном видео. Здесь конкретно именно это упражнение. Обратите внимание, как оно выполняется. Мы закрываем одну ноздрю, второй ноздрю мы вдыхаем в нос. Потом, то есть мы вдыхаем, вдыхаем воздух в нос, вдохнули. Зажали эту ноздрю, которую вдыхали. Теперь вот это и выдыхаем. Не так. Не сморкаемся. Лучше всего взять с собой платочки, салфеточки. Они вам помогут. Когда мы выдыхаем, мы выдыхаем это со звуком. То есть слегка массируем себя на звук Н. Н-н-н-н-н-н-н. Понимаете, да? Теперь выдохнули. У вас закончился воздух. Этой же ноздрю, которую вы дыхали, делаете добор. Добор делается следующим образом. То есть мы как будто бы опускаемся и вот здесь добираем воздух. Как будто бы таким охапкой вгоняем воздух себе в ноздрю. Аккуратненько. Слишком сильно резко этого делать не надо. Спокойно, комфортно. Вдохнули, и теперь этой ноздрёй точно так же. Давайте сделаем таких три повтора. Окей? Платочки приготовили. Можно футболку. Поехали. Три-четыре, понеслась. Хорошо, следующий Окей, дальше Повторяем не знаю как у вас у меня уже начинает все потихонечку выходить прекрасно, продолжаем ой, хорошо, зря я не взял с собой салфетку последний круг берем Отлично, и последний раз Ой, понимаю, что у меня Нужна мне салфетка Где бы мне ее взять? Ай, волшебника какой не стесняемся, все прочищаем. Хорошо. Следующее упражнение, которое помогает дальше, но ну, это из этого же комплекса, уже двумя руками. Мы опускаемся вниз двумя руками и двумя ноздрями вдыхаем. И прочищаем две ноздри. Один раз сделали, теперь немножко усложняем. Опять вдох. И поехали массирующие движения. <звы> Хорошо, еще разок. <звы> Красота! Ох! <к <к Нос у меня стал красный, аж закашлял. Уже начинают проходить э, благодаря вот этой такой вибрации и звуковой атаке на наш нос. Прочищаются гаймовары пазухи, прочищается нос. В то же самое время активно работает глотка. И те мокроты, которые здесь собрались, они тоже потихонечку начинают за счет вибрации уходить. Прекрасно. После этого упражнения э, пошли высморкались подышали и готовы к работе. Окей, переходим к следующей части. Ну, вроде бы продышались, вроде бы нос работает, вроде бы все хорошо у нас получается, но а, когда мы начинаем говорить по привычке, иногда у кого-то это случается не только из-за того, что а, насморк или есть какие-то проблемы на физиологическом уровне, перелома носа или искривленная перегородка, а, Иногда бывает из-за привычки Так люди говорят Ну вот они ну, зажимают нос и в нос разговаривают Вот Как избавиться от этого всего Что нам мешает говорить четко, открыто и правильно Это зажатость Зажатость как раз такой так называемый Ох Я продолжаю сейчас Вибрировать Некая такая Перегородка на Сонорных звуках Которая дает нам как раз звучание в нос. Мы направляем звук в нос. Как от этого избавиться? Нужно научиться опускать корень языка и почувствовать вот этот самый купол. Давайте попробуем, попробуем э, прочувствовать, как это работает. Как это использовать в обычной речи или в работе с текстом, в работе у микрофона. Э, у нас есть... Твердое небо и мягкое небо. Мягкое небо, оно находится чуть дальше. Если у вас чистый палец, можете почувствовать. Вот здесь твердое небо. И если а, палец засунуть максимально вперед, а, почувствовать там вот эту мягкую часть, <coughs> которая связана непосредственно с глоткой, а, она, а, это мягкое небо. Его нужно учиться поднимать там, где находится еще вот этот наш язычок маленький. Его нужно учиться поднимать чтобы не пускать звук в нос. Как только мы опускаем, у нас идет звук в нос. Окей, теперь попробуем взять, например, какие-нибудь звуки. Я использую, как правило, таблицу гласных звуков И, Э, А, О, У, И. Внизу будет написано последовательность этих звуков. Хотя нет, прямо здесь будет, наверное, написано. Зажимаем нос и пытаемся произнести эти звуки и э а о у и. В нос пошли, да? У всех в нос пошло. Носовое звучание. А теперь попробуйте как раз поднять этот купол, опустить корень языка и прозвучать, проговорить эти звуки без носа. Что получается? и э а о у и. Чем шире вы раскрываете ваш купол, тем лучше это звучит. и э а о у и. А теперь откройте нос, попытайтесь также прозвучать открыто и э а о у и. А теперь постарайтесь поговорить в таком режиме, не уходя в нос. То есть от этого, возможно, даже раскроется бархатистость вашего голоса. Волей-неволей вы зазвучите чуть-чуть пониже, по пообъемнее. по объемнее, но ни в коем случае. В, данном, в данный момент не стоит торопиться. Чем быстрее вы будете говорить, тем больше вы будете уходить на связки и возвращаться к этому звучанию, к носовому. Попытайтесь зафиксировать, поговорить, спокойно взять какой-нибудь текст, прочитать. Прочитать газету, прочитать последнюю новость, прочитать комментарии, которые вам пишут ваши подписчики. Допустим. Вот. На сегодня это все. Все только на сегодня. Но впереди нас ждет очень много интересных вещей, и я в свою очередь хочу пригласить вас на марафон, который начнется 28 февраля, и он посвящен восстановлению голоса. Он будет проходить в Инстаграм, вся подробная информация внизу, в описании этого видео. Ну, и я думаю, много полезных вещей также будет появляться, ну, конечно же, и здесь для тех, кто не пользуется Инстаграмом, я буду обновляться периодически этими видео здесь. Кстати, очень круто, я заметил вчера, на канале количество подписчиков выросло до 70 тысяч. Это ну, это великолепно, это волшебно, особенно учитывая то, что не так часто я здесь появляюсь. Так что спасибо вам большое нашими совместными усилиями. Мы добились такого большого количества нас вместе здесь в одном большом сообществе тех людей которые заботятся о своем голосе. Было бы круто, конечно же, если бы ну допустим к лет у нас было уже 100 тысяч человек. Я в вас верю, ставьте лайк, подписывайтесь, много полезного здесь обязательно будет. Вся подробная информация о предстоящих мероприятиях в мастерской голоса внизу в описании. Да прибудет с вами сила голоса. Всем пока, не болейте.